Ребята, всем здорово! Вот недавно у меня было новоселье. Я с большим удивлением обнаружил в какой-то старой сумке при переезде какие-то старые мешки из-под монет, пломбы, этикетки. Я обнаружил сверток. Я потом вспомнил, когда-то в далеком 2014 я что-то в банке забирал, и мне женщина просто подарила этот сверток, я подумал, а ладно, потом засунул сумку и потом переберу на разновидности. Вот прошло три года, и как раз самое время перебрать монеты по разновидностям. Честно говоря, неблагодарная работа. если без особых подробностей то чаще всего в мешковом захране выпадалась копейка 97 98 2001 и 2006 вот как раз 2006 и нашлась редкая разновидность поскольку их всего 2 обычная и редкая для сравнения я вам сейчас их покажу основное отличие редкой монеты это завиток заострен и не касается канта. Второе видимое отличие бутон окантован и третье первой буквой к нижние и верхние ножки тонкие теперь любопытно насколько же стоит такая монета Итак, в поиске торговой площадки вбиваем одна копейка 2006 года и сортируем цену по убыванию вот перечень цен и оптимальная цена в xf 510 рублей у меня один вывод, лучше такую монету не искать вообще, проще всего ее купить и не мучиться, потому что вы сломаете глаза и потеряете время. Вот такой обзор на сегодня, ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, скоро будут новые обзоры, всем пока.